Привет, дорогие друзья! Сегодня 28 декабря и пора прочитать ваши комментарии и ответить на ваши вопросы. Ну, поехали! Вот, Спасибо всем, кто э, благодарности пишет и положительные комментарии всегда пишет. Спасибо. Так, где можно купить? Вы ремонтируете, играете, классно, здорово, как учиться на нем играть. Сразу три вопроса, сразу три ответа. Где можно купить? Можно купить у меня на сайте. Сайт Сергея Воронцова, просто вбивайте, и там в разделе обучения, можно купить балалайзер. Вы ремонтируете, ну не я ремонтирую, мой друг Дмитрий Наумов ремонтирует инструменты, не я ремонтирую. Ну, вот Дальше, играете классно, здорово, как учиться на нем играть, ну как, можете взять несколько уроков у меня, можете взять у меня курс, сразу видеокурс, можете по моим урокам поучиться. Так, далее. Будет когда-нибудь как повернуть баллайку, ну видимо да по поводу. Дальше, так виртуозно высший пилотаж. А, спасибо. Малахов ты где? Ну Малахова уже не знаю, кто пригласит не пригласит. Это зависит не от меня, видимо. Так люблю эту мелодию отлично, спасибо. Nice video broke, but I can press the two Could you help me? I could. Конечно, я могу. Но тут человек жалуется, что не может большим пальцем зажать две струны. Но тут два фактора. Либо баллайка плохая, да, видимо, луначарка какая-нибудь. Либо, либо может быть, скорее всего, просто тренировки мало. Ну, нужно пару, пару взять у меня уроков, например. Да. Надо, надо бы человеку ответить что-то. Ну, По-русски сейчас не, он не поймет. Ну, можно по-русски написать. Переведет. Ладно, потом. Так, ну, явно разговаривает. Даже не думал, что флажолеты на балаке могут звучать так красиво. Ну, спасибо. Да, флажолеты — это хороший прием. Угу, спасибо. У меня балалайка мимиля. У меня балайка мимиля. Смогу сыграть. А у вас? Ну, у меня тоже мимиля. Конечно, сможешь сыграть. Шикарно. Так. Как всегда, вауфик. А, собачка. Герой второго плана на этот раз был не особо активен. Ну, Пес лежит, как правило, в полудреме. Ждет, когда я запишу видео, очевидно. Так. Спасибо. Спасибо, не думал. Композицию можно извлечь. Ну, вот видите, не думал. Многие люди не, не ожидали, что оказывается на балалаке тоже можно играть. Ну, вот это от чего? От того, что как внушили людям или что. Where can I bow, buy this Bermuda Triangle Bungo? Вот Кто-то спрашивает. Треугольный, Бермудская треугольная банджо, где можно купить. Вот ссылка на воронцовочку как раз. Лайки для баллайки, собачки. Можешь для меня исполнить куклу колдуна, Киш? С наступающим. Спасибо тебя тоже, с наступающим. Кукла колдуна есть уже, посмотри на канале. Я самоучка, играю с детства, как я считал, достаточно хорошо. Посмотрим, что я за своем своем мастерстве. Э, настройка была Другая, впервые об этом узнал. Ну, хорошо, спасибо. Теперь будете знать. Э, так, поддержать Ну да, ну, с Новым годом там поздравления. Так, тут что-то на иероглифическом языке. Давайте посмотрим, что тут написано. Так. Красиво, ваша техника будет всегда будет вас удивлять, ну, видимо, нас. Так, спасибо. О, агрегатор Нам всем нужно учиться так играть. Да, спасибо. Вот, кстати, с агрегатором мы играли. Так, гениально, красиво. Угу, прекрасно. Спасибо. Откройте балкон. Угу. Спасибо всем. Леб же, як оригинал городу. Короче, давайте посмотрим, что это означает. А, ну с новым годом и так понятно. Это, видимо, польский. Да, польский лучше, чем оригинал. Ну, вот так вот. Спасибо. Част. Сергей, вы нереально крутой дядька, замутите игру, на ну, чат рулетка и снимайте реакции, как на подобное Раиля Асл... а Рассланова будет очень чат рулетку ни разу не пользовался, не знаю что это такое чат рулетка, ну, вернее знаю, но не, не, не пользовался, поэтому так цифровку научи, цифровку, цифровку, ну, цифровки есть, Гаги Мар Джос Генацвали. Гамар Джоба Аккорды научи нас. Привет из Грузии. Привет из России. Гомарджоба. Генацвали. Шинецфирю. Фруламазия. А где ноты носинелсметр с папки ноты тапов? Друзья мои, не все э, табы есть у меня в бесплатной папке, да? То есть часть нот я продаю. Ну, жить-то на что-то тоже нужно. Вот. Сделайте разбор, только попроще. Исполнение. Вот, пожалуйста, сразу ответ. Кукла-колдуна уже давно есть. Э, так. круто Крутокий что? Помним, скорбим. Дайте, дурак и молния. Ну, дурак и молния, кстати, да, Меня уже не раз спрашивали. Можно попробовать. Вот тут. Тоже кто-то не любит, например. Лена Варфоломеева, сестра, отлично. Ну, по, по, судя по, по оружию, да, сестра. Есть брат по оружию, да? Так, ну, наконец-то, Вайсбейн, что... Марик, из, а, Марик, спасибо. Ну, Марик заказывал, да, этот марш. М -м, просто так. Ага. Давай, Гей Соколи. А, ну, Гей Соколи тоже хорошая песня, да, по-моему, белорусская. Лишь бы ни у кого не вызвало никаких, не знаю, настроений, связанных с политической обстановкой и прочим, потому что м -м, я против этого всего чтобы политические какие-то музыка выше всего это искусство это возня вот это вот так играет и на и если смотришь мало, ну я и передам потом сергей спасибо спасибо так а у меня марш веселых от балалайки светло на душе нам это видимо она скучать не дает никогда звучит повсюду задорно волшебно и в малых селах и в крупных городах Дайте разбор Цоя, прошу. Ну, есть же уже разборы Цоя. Посмотрите на канале. Силей, ребята. Давай до конца. Давай до конца. А где яблочко? Яблочко. С яблочко, собственно, это все и началось, да? Сергей Довеншев. Да, за... Ой, вишнем Да, вот как раз и для Катерины. Да, это было сделано. Очень рад. Петр, спасибо. Это мой однокашник. Так, с Рождеством спасибо. Вроде фальши нету. Тут ответ хороший. Треугольная осети. Ага, звучит. Ну давайте, да, проведем треугольную встречу в осети. Очень хорошо. Я люблю горы. Вообще обожаю. Я бы поехал с удовольствием. Давайте организовываем. Шериф-шейх. Так, мой бен. А, мой это по-испански. Значит, gracias. Какой волшебный. Бедный Антонио постыстрелил у нас Антончиком. Все, видимо, да? Ага, вот. Еще бы хотелось, уже разбор просто каверы и группа Абба The Beatles. А, Абба и The Beatles. Конкретнее Абба "Мани Мани" есть разбор. А, не только вступление. Ну, хорошо, продолжение делать. Happy New Year тоже. Dancing Queen, Beatles, Blackbird, Yellow Submarine, Help, Yesterday, Don't Me. Ого, oh, oh. Don't Let Me. Down, Ничего себе. И у человека заел этот копипаст, видимо. Вот он везде вставлял, чтобы я увидел. Ну, я увидел. Да, ну, хорошие песни. Давайте на начнем потихонечку в новом году уже делать. Потому что сейчас... Сейчас уже записал кучу видео, буду публиковать по -по потихонечку. Так, love of my love. Love of my love. По-моему, она не так называется. Отлично, просто кавер. Так, смотрите, ехал казак задунаем. Разбор ехал казак задунаем. Ух ты, ну давайте разбор сделаем сейчас прямо. Вот ехал казак задунаем, найти в Яндексе. Ноты. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Ну это, ну минорим. Ми ми Вещь, да. И, кстати, несложная. Вот несложная вещь можно, в принципе, да, сыграть в ми миноре, отлично. Тем более ее чаще именно в мире играют байнисты Вот ехал казак за Дунай только, они а за Дунай. Love of my life. Ну по-моему, love of my love, life. По-моему, так она называется, правильно? Love of my life. Ну конечно. Получается так. Так, нотки. Что у нас тут есть, где мелодия. Видимо, так, да? Насколько я помню. Ну, в основном. Первой странице вступление нет. А, ну вот есть. И дальше я я смутно помню эту мелодию. А вот она. Послушать не ее и, послу и посмотреть, что можно придумать. Можно будет, кстати, в оригинальной тенате точность. Мелодичная очень хорошая мелодия. Мелодичная мелодия. Вот. И, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и спасибо. Офигенно лучше, чем на гитаре. О, как. Вот это надо же. Спасибо за такое сравнение. Спасибо, что отрегировано. Мозг у да есть приложение разбора на узора Я маленькая лошадка. Да там, по-моему, ничего сложного нету. Давайте посмотрим. Ноты. так лошадка не то ух ты а тут вообще ничего нету еле-еле Я маленькая да вот это она только что у нас тут есть ноты ну, это... по аккордам просто смотрим да, вот. ну по аккордам да и насколько я помню мелодию вот примерно сыграл э -э -э -э, но так как видите нету ну вернее может они есть надо по -по поищи поискать получше я живу в казахстане ну это не проблема в казахстане У меня ученики по всему миру живут ну вот наверное все на сегодня да вот тоже кто сделал вашу балалайку какая компания <laughs> на западе думает что у нас тут прямо аж целой компании производят инструменты балалайки типа как фендер у них там да и Bonesse, и прочее вот спасибо большое всем за за внимание нет? вот, свои вопросы пишите в комментариях, я буду на них конечно же отвечать, по возможности ставьте лайки, балалайки, увидимся в следующем видео, а с наступающим вернее, наверное, уже с Новым годом вас <laughs> все, пока